Всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня я же расскажу, как же зафина играть. Кстати, открой мне у меня 105 кубков. Я помню, что я делал фейковую запись. Ну, первую запись. 1000 метров. А, это бот за мной играл. Я думаю, откуда 1000 метров? Это про бот за мной играл. В общем, откроем бронзовый судочок. Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. И тебе с этого судочка упадет то, что мне примут я руки. 3, 2, 1. Ну смотри у тебя упадает Ларри. ну думаю это золотой персонаж вообще напиши комментариях он золотой или же нет а вот этот персонаж фазе легендарный или же нет в общем босс за него играет можно так подфармить браусарх не разрешает а тут разрешают так что ватиком вместе будем фармить первое э, хайд то что можно на автомате фармить только немного все идут туда вот в музей а я сюда побуду так. флаг Можно поплакать, что хотим делать. Там же график. Я уже знаю, что он опасный. Так. Хоп. Место занимаем. Ну а кубков? Так, это какой канал, кстати? Куда мне залетит этот канал ролик? Ну пока что канал Риск Старт. Потому что там обычно... Вы что затимились? Эй, больно Можно не хлику. все Вс ⁇ Окей. Блин, блин, больно. Тут так, конечно, их много. Блин, ну позже пожалуй, отстань. Блин, ну, конечно, Берик стащер, а мы нет, а мы должны бегать. Мы еще медленный Вот к тобой так, то можно ускоряться. Ух ты там Бомбочка еще получше. заберу -ка. Ух, тут подарков. Это везение. В общем, гайд. Ну, первым делом робот бот, который за вас играет каждый день, хоть одну игру. Только немного, а то вас пофиксит еще. Пофиксит игру, или же просто вас, ну не знаю, забанит за это читерство. Ну, извиняйте, я чисто случайно. Да, I am sorry. В общем, что за гайд? Да, видно, что мы должны не отпускать, то есть там. Мы должны вот так собирать и уходить. Отступай, отступай! Отступай, уходим, уходим, уходим, отступаем. Не-не-не-не-не! Блин, отступаем, -мо! Это реально сложно. все двигаться тяжело, так отступаем сюда вот. Так, тут кое-что мне мешает, так все брал Ух ты, выдели как я ломаю тут пойди до мной. Так, лук, лук. Взрывается, ломается землям Ух ты, золотой. Воротка, подойти ко мне. Ах ты такой, непослушно. И послушно отстань ты а блин блин ну реально это сложно в фазе игры понимаю вас ссылочка будет в описании на прошл прошлую серию и ссылочку будет в описании на как же играть за банду олим это фазе это пингвин в общем сейчас будем учиться да. ну в общем это сложно да, знаю что ближняя боя фазе вообще не подходит первый гайд пошел нет тот же второй гайд э, по этой данной теме так что еще значит Значит, э, нужно сначала обижать это все, сначала не драться, вот первый Гайд еще, сначала обезжать это все и собирать, а потом уже можно э, бегать круговоротно. Как это показать? Сейчас я вам покажу. Вот, первое собрали оружием, дальше собираем, чтобы игроки нас не нападали. Конечно, нужно потом, но игроки заберут это все полезное. У нас уже серебро. О, ух ты, хорошо, прям. Так, уже можно пострелять хоть немножко. Так, отступаем. Мы не связываемся, потому что мы сначала должны собрать это все. Если мы занимаем хоть топ-5, то это рабочий способ. Ясно вам? Ясно. Так, мы уходим, смотрим карту, смотрим, где появится лавы, где там зона. Кстати, когда мы на зону попадаем, ту красную, то нам дают 5 секунд. Это очень классно, ну, чтобы выжить защитным полем. А Брау Старси нет такого. Что-то как-то Зуба хочет победить Брау Старси, я так заметил. В общем, опа наступаем, отступаем, как и всем. Сейчас не хотят сражаться. У-у-у, видите, как нужно находить. Вот в только на... Сначала пособирать это все полезное, а потом уже будет сражаться в конце. Ага, видно уже карту, что сужается. Опа-опа-опа, хопа-наделал, хопа врубаем ну потому что его можно добить, потом смотрим здесь, потом бам, рубаем, отлично, повезло, просто повезло, карта конечно сужается, но сейчас быстренько, посыпрай, давай пингвин, давай, и знаешь что замедленный, но можем можем отступать с помощью воды, потому что мы так можем, вот вот от жирафа, от брюкса можно убить, да, Из -за чего из-за того, что мы умеем плавать, опа жирафик Э -э -э, тихо, тихо. Что ты делаешь, жрав? Ты нормальный? Нет. Подожди. Я еще. А я что, мы не можем собирать? А можем. Только мне аж не лагать. Я не знаю. В общем, уходим, уходим. Сейчас я ему баб взял. Такой щит ключу. Так хуан. Может, это круто. Так, подожди, подожди, точно, точно. Я забыла Фазе не имеет драться Фазе нужно накопить еще больше, больше до золотого, до легендарного хотя бы. Так, о, топ-9 хоть занимаем. Так, ждем, ждем, карта сужается. В общем, отступаем. По-любому. А блин, давай, Фази, Фази, проснись. Так, тяжело, чувствую, что будет очень тяжело. Смотрим карту, печеньки, сюда заходим. Конечно, что может быть засада, но ну, а что же делать? Придется убегать. Как-то вот так вот. Так, вот, смотрим, кого нету. По ФКшим? то не знаю. Давайте сюда пойдем. Так, так. Так, центр где-то здесь окей хотя постоим зайца бак убил зайца по <соценно> прихунам кенгуру заметил я все-таки еще один не нужно нам сражаться видите топ 6 занимаем ну конечно мы быстрее можем бегать ну ладно а не кто так все отстань не поймаешь. Нет. Ворот, поворот. Блин, блин, больно же. Брюкс, отстань. Отстань. Блин, ну вот это, конечно, реально жестко. В общем, понятно, что нужно убегать. Дальше надо собирать. Да. Это уже вроде бы до пятерки даже доходит. В общем, понравилось. Ставь лайк. Подписывайся на мой тип канал Мы не заканчиваем. Так, 135. А ну-ка давайте пособираем монеты. А кстати, а как там будет парный бой? Фазе пойдет на парный бой. Давай попробуем с тобой. но ну, я, конечно, не рекомендую. Но нам нужно протестировать наш же, что ролик форматный. Фазе на прокачку. Фазе. <coughs> это на любое. В общем, давайте окна выйдем. Так, дуб заходим. Давай, давай, давай. вести монет Парный бой. Так, выбираем код команды. вау код команды. Первый раз такое вижу. Можно даже с кем-то поиграть, в общем там. Угу. Так, вон он там вот. Да, тогда пойдем сюда вот. А тигр со мной. Там вообще будет классно. Почему так? Потому что он быстрый. Ну что ж, пошел я тоже собирать. Давай разделимся, а потом уже будем объединяться. Почему так? Потому что мы Блин, пингвин, спаси! Больно. Э, какой пингвин? Тихор. Тигр, ПЖ, ты же тащит. Тоже не тащишь. Я не понимаю, это тигра. Ты что, прикалывайся надо мной? Э, тигр, ты новичок. В общем, не рекомендую туда идти. Но если вы то пошли случайно или просто захотели протестировать, то лучше собирайте, в общем. Собирайте кидать свой тиммейтра. Если он проиграет, то он сам виноват. Сам, значит, не умеет играть, да. Минус не кубок. Что издевается 32 места? Это просто издевательство. Сейчас тогда еще раз. Командный бой. Сейчас вам докажут, что это возможно. Ваш отряд еще не. Комплект туван. У вашей команде недостаточно там что-то еще. В общем, уходим. О, пять тихор. Неужели мне везет? по тиграм в общем найдет за мной да ну потом разделяемся потом присоединяемся потом тебя найду ждем сейчас мне нужно собрать эти у нас предметики я шпинг а ты можешь сам за себя постоять только не сражаясь пора только умереть это не помогу я должен собрать сначала потом уже идти воевать окей брокей давай один на один будем сражаться давай так пособеру еще лук в общем, я ему тоже помогаю, он мне тоже как-то ничем не помогает. Просто дерется, нам. Да? Смотри, золотое нашел, смотри. Пожалуйста. Вот видите, как нужно? Блин, блин, блин, ну медленный, же, давай, давай. Ну, блин, ну, пингвин, давай, давай. А, маленький, да блин, ну че, что такое? Так, соберем, давайте дальше. Ну что, тигр, как че такое, а? Полезный? Дам. Врубай, давай, ты собирай. Нет, я соберу, давай. Я же умею плавать. А ты, тихо, умеешь только ничего не делать. а Я не могу сражаться. Значай, нужно подкрепиться. В общем, давай, разделяемся снова. Пингвин еще один. Давай за пингвином. Блин, ну что ты делаешь, пингвин? Блин, ну пингвин достал же ты, блин. Да, я тоже такой зол. Я тоже зол. Хоть посмеемся. лайку. уста, блин, достали. Что делаете? Я что, не сдох, чувак? что пожи-пожи-пожи-пожи-пожи регенерация О, у меня была регенерация блин не заметил все в общем я зарегенерировал себя давай дальше ты идешь ага, Мало ХП у тебя да что ли ага, спасибо за хилочку а, а сейчас меня убьют за хилочку меня очень мало хп да вот первый факт у фазе фазе мало хп блин ты чё умер ты тоже умер блин но это реально сложно в общем Хэштег 12 место. В общем, это реально сложно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, подписывайтесь на YouTube канал. Ставьте лайки. Одиночную битву за фазе играйте. Если у вас есть крупный командор, который за себя может постоять, то вы идете собирать за фазе э, комплекты. Всем удачи. Всем пока.